В ролике вы узнаете о полнейшем беспределе со стороны полиции и как забрать машину со штрафстоянки, не оплачивая сутки хранения и эвакуатор. Беспредел лейтенанта полиции Цепилова Александра Николаевича, инспектора ГИБДД, под прикрытием ответственного от руководства Межмуниципального отдела МВД России Суксунский майора полиции Мамаева Вячеслава Михайловича, МВД России Суксунский, АГРН. Один один пять пять девять пять восемь два ноля шесть девять девять пять. Сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица. Хайбулов Марат Талгатович. Кто не знает, каждый сотрудник должен иметь доверенность от Хайбулова Марата Талгатовича на общение с третьими лицами от имени юридического лица и его фирмы. Межмуниципального отдела МВД России Суксунский. Так, младший лейтенант полиции Черепанов Вадим Николаевич, инспектор Дпс, Гибдм. Так, у вас э, начальник. Подпись какая? Начальник чего? Подпись. Да, подпись. Начальник, начальник чего? Э, Складок какого-то или чего? Что Просто склады. начальник, заместитель чего? Марат Тайландович Хайбулов, у вас юридическое лицо в вашей фирме зарегистрировано. У вас от него есть полномочия действовать? Доверенность Что вы можете общаться с, с третьими лицами? Так, лейтенант полиции Цепилов Александр Николаевич, инспектор Приверенно. ГИБДД. Остановил? Предвидите, мы... ваше. Так, у вас, вы предоставьте, пожалуйста, доверенность от юридического лица Марат Тайландович Хайбулов. Какого доверенности он должен предоставить? Марат Толгатович Хайбулов Какую доверенность, у вас ну, что? доверенность ю... на что? В вашей фирме юридическое В лицо фирме? В вашей фирме? У нас не фирма, у, вас... у нас частная контора У вас частная контора У вас фирма, юридическое вы, лицо Вы предъявляете? Юридическое лицо на транспортное средство, Юридическое лицо вы мне не предоставили Все, что Но... нужно вам предоставить, я вам предоставил вы мне не предоставили. вашему требованию, согласно нашему приказу. А почему вы меня остановили? Для проверки направо денег. У вас доверенность должна быть в лица да. по, по отношению с третьим лицам. Это ваше там право думать, там какие-то. Я не думаю, это, это ваше. Я вам повторяю, сейчас, если вы не предоставляете нам удостоверение Приказ, приказ драстском К вам будет применена физическая сила, и составим протокол по 19.3. Не выполнение требований полиции. Вы предъявите мне удостоверение. Мвд с, Не министерство Мвд. Это паспортный стол. Вы мне предъявите удостоверение. Нет, у нас Юрий. Я тогда применяю к вам такие Так я показал же вам. Вы должны предъявить мне согласно пункту 2.1.1 правила дорожного движения. Я вам сейчас показывал. Вы что, не видите? У меня на видео было проверки Ну, поддерживайте. Если вы забыли, я вам напомню, о чем он гласит. Вы-то мне в руки не дали поддержать. Да вам не жалко И на автомобиле регистрационный документ, пожалуйста. Вы посмотрите, на автомобиле регистрационный документ. Почему вы говорите, что вы не гражданин России? Единственное усиление, вы получали в 2015 году. Вот, посмотрите. Предъявите мне документы. Но, предъявите, вы не хотите даже с моими отзнакомливаться. Вот ваши документы. Вы в нем безопасности. Почему я перед голову перекину? Не Так. Нарушение пункта 2.1.2. Правила дорожного движения. А вы говорите, у вас нет нарушений. Никакого. Я уже сейчас не ехал, допустим. Как хочу так двигались? Наматить. Предъявите. Я двигаюсь нормально. Так, Леонид Николаевич, страховку держите за нарушение пункта 212 ПД Российской Федерации будет внесен штраф административный в размере тысячи рублей в нарушение пункта 12, э, статьи 12.6 кодекса об административном правонарушениях. Вам понятно? Я надеюсь, что понятно. Если вы снимаете, потом дополнительно еще раз Можете пройти к нам в патрульный автомобиль. Леонид <Слышко> Николаевич, номер ну, телефона ваш, пожалуйста. Кстати, я 51. Конституционный. Вы представляете, да? Официально где-то работаете? Кстати, 51. Конституции Мне были безопасности Я был пристёгнутый Я был пристёгнутый и не гражданин РФ У вас две ошибки, очень большие За копию данного постановления будете расписываться? Ну неверно составлено Я вас спросил вы будете или нет? Нет Пока Копия копию данного постановления вам придет почтой На выше указанный адрес МОНОВСИН 23 Вам понятно? 25.1.25.6 Кодекса об Административное порушение, то, что вы можете знакомиться с материалом дела за предказательство, а то допользуется условием перевозчика адвоката. Еще раз, спрашиваю, вы будете расписываться? Нет, буду. Себя не совсем адекватно ведете? Я нормально Мне про какие-то там несуществующие несу законы рассказывайте. Так, Леонид Николаевич, так как результат алкогольного опьянения у вас отрицательный, есть признаки опьянения, раздражительность какая-то у вас, речь невнятная, заторможенная, не знаю, может да, я происходит. уж испекся здесь на солнышке, парите мне. Мы также стоим здесь. Составлен протокол направления на медицинское свидетельствование в отношении вас. 51 Конституции. Для да, кани в этот опять в больницу надо ввести да. меня приспичило. Ну как? Так, анализы, наверное, кинь взять. <связать> так ну так думаю. Ну да. Э -э -э. Ну так. Я вообще в трубочке думал. Так, ну они не видят. Они видят это. Тогда... Так, оба и вам ручают. Но... Так... так, Леонид Николаевич Ну ладно, так что чё... Я записываю, да, да Блин. Я же согласен, я не отказываюсь Вы это знаете, у нас все записано на видео Я не проконсультировался еще с юристом Вы с кем-то там говорили там... Я Вот я и говорю, что я там... с юристом консультировался Вы мне не дали проконсультироваться У меня все записано Вот вместе с ним придете кто -то. Я же не отказываюсь? Мы отказались? Я не отказываюсь. Я не отказываюсь. Я с юристом общался, а! Не знаю, с кем вы общались. Я с юристом. Вы мне не даете права общаться с юристом. Общайтесь. Даю вам такое право. Мы едем, нет на свидетельство. Вы уже отказались? Я с юристом общался. Вы мне об этом не говорили. Алло. Да-то они меня сейчас теперь сами отказываются вести. Откану они уже всю свою статью шлепают там во все Все хорошо, хорошо, хорошо Здравствуйте, Леонид Николаевич Чесаев Говори Здесь у меня забрали права ваши сотрудники. Да, я с ними не отказываюсь проехать в отдел больницы. Они начали уже протокол писать. Так я у них тестирование прошел, их не устроило. Они хотят меня в больницу, а я не, отказ, не отказываюсь. Они говорят, мы все, говорит уже, мне право выбора не дали. Пока я консультировался со своим юристом, они уже порешали тут за меня идти мне, ехать. Да-да-да, вы верно поняли. Вы меня протоколами забросали, я уже запутался. Че вам надо, куда вам надо? Сюда дунуть, сюда пойти, там проверить. Мне не, да... не даете по телефону по-нормальному поговорить с юристом. Меня не... У вас полтора часа не было по телефону поговорить с юристом? Сейчас будем вот ставим протокол на разбор, суд мировой. Не вас... да, порядок такой через больницу обязательно? Нет, я его у него ряд наркотических опьянений. служенные. Сужен, а По внешним признакам да, да. основания полагать, что он... Так нет, так я же не против... Блин, ты вы не против? Я что, не здесь? против? Я Сон за ними пошел. Два раза угу. Я им говорят, не я, я, по теле... я, я... я пошел за ними, они меня не понимают больше. На, на, принцип, на ну, принцип. Вам что? инспектор предлагал пройти? Проехать, блин, Мне не предлагал, я по телефону разговариваю, я запутался. Там разговаривал, с ними разговаривал. А вы сказали, подождите пять минут, сейчас у меня важный вот, их, звонок. Их, их, их, меня тор... Я про это и говорю, меня торопят. Я не могу сконцентрироваться, чтобы разговаривать адекватно с, и с теми, и с другим, чтобы э, разговор совместить с юристом и с инспектором. Заявление будете писать? Давайте, буду. Машину пройдет? Да, пожалуйста. Мы сейчас заявляем, что мы приехали к Леониду говорю. Исаеву как снимаешь? представители. Я еще, раз вас. Я еще раз вам говорю, вы что же, мы приехали же, как вы, представители, вы нас не пускаете вы, к нему. Вы же Пожалуйста, покиньте... вы или... а, Нет, пожалуйста. Вы самоупрастом не занимаетесь. Покиньте... Я, я еще раз вам говорю. Мы... Пожалуйста, Мы покиньте покиньте Вы, вы самоупрастом не занимаетесь, говорю. Я, еще раз я сейчас говорю. устно заявляю, что я являюсь представителем Леонида Исаева, которого вы задержали. Я его не задерживаю. А кто его задерживал? Закон. Предоставьте нам доступ к нему. <coughs> Мы не можем Он задержан. Что на на какая статья? Статья какая? У него административная а статья. 3. правильно? Кодекс вот. Я заявляю, что я являюсь да, его представителем. Nah, yeah. well, who...? Кто вы ему? Родственник. Представитель. Вы знаете, что такое представитель или нет? Представитель его. Уважаемый, еще раз повторяю свое законное требование. Покиньте, пожалуйста, режимный объект. Еще раз мы говорит. Здесь нельзя находиться? Здесь вы потерпевший, пострадавший, свидетель, Пред, еще что-то Представители Я мы. Говорю, нет такого статуса. Есть, есть. Закон, Нету? Есть. Если есть, пожалуйста, пройдите. Нет, подождите. Мы выйдем, мы без вопросов. Мы Я мы еще, выйдем. еще раз. Я вас... Все Крайний все раз, все раз. Все хорошо? Все хорошо. Все третий раз. Пожалуйста, мое законное понимаете? требование сотрудника что полиции выполните. Вы и покиньте, вы пожалуйста, помещение. Мы выйдем. Я... Подождите. Вы слышите вы меня еще раз? Я попросил вас... Вы нас не, Человек, не, выполз, вы нас не на слышите. Вы нас не слышите. Вы игнорируете наши. Пожалуйста, покиньте вы, помещение еще вы раз. Вы игнорируете. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Видел съемку проводится. Можете вы снимать. Вы еще снимать. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Пожалуйста, покиньте. Вы Я еще раз видел на наших Ну Но вы занимаетесь. нормально вам. Вы занимаетесь. пожалуйста. Я подошел, не представился. чтобы мы знали, кто вы. Можете представиться? от руководства майор полиции Мамаев Вячеслав Витальевич. Хорошо, Мамаев Вячеслав Анатолий Витальевич. Витальевич хорошо. Звонит в ГУВД Пенская. Здесь, а? больше ничего не осталось делать а 400. есть у тебя номер сейчас посмотрим что есть где теперь по поводу возврата автомобиля который был поставлен сотруднике ГИБДД на платную стоянку ну на штраф стоянку есть законодательный акт номер 205 ФЗ от 23.06.16 года. Он служит дополнением к изменениям в статье 27.13 КОАП РФ. Далее закон. А также позволяет значительно упростить процедуру получения собственником или доверенным лицом автомобиля со штрафстоянки. Я зачитаю вам самую суть. Суть заключается в том, что владелец либо иное уполномоченное лицо... Получить автомобиль имеют право незамедлительно и в срочном порядке забрать машину после устранения всех причин, послуживших ее задержанию. Теперь всем сотрудникам штрафстоянок ориентироваться придется уже не на квитанции об оплате штрафов, а на факт исправления ситуации. И если вам не выдают э, автомобиль со штрафстоянки, вы просто вызываете полицейского или наряд полицию и э, пишите заявление. На данного сотрудника штраф стоянки. И он, если не хочет получить штраф, то просто -то выдаст вам автомобиль. Вот и все. Ссылочку на данный закон я выложу под роликом. Полная версия ролика о беспределе в суксуне выйдет после суда, так как не хочется выкладывать все нашей козыри в интернет, для полиции.